Утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего великолепного расклада это, – это, это, это был знак или совпадение. У нас будет семь позиций, поэтому, если что, щелкните там внизу времечко, выбор позиции и переходите к нему. К этому времечку, к этому моменту, когда я все разложу. Семь, вариан семь вариантов. Если был знак, то к чему? Да. Совпадение решили не рассматривать. Ну, Если что-то будет интересненькое, то рассмотрим. что -то совпадение, как, как, как почему. Так, давайте. Это был знак или совпадение? Все. Так, первый вариант. Первый для тех, кто выбрал первый вариант. Это был знак либо совпадение. Второй вариант. Бескомпромиссно прям. Так, третий, третий, третий, третий, конечно, третий. Так, четвертый, четвертый, четвертый, четвертый, да. Так, э, четвертый, да. Дальше это был знак э, э, <coughs> пятый, пятый, пятый. Это был знак или совпадение? Пятый вариант. Пятый, пятый, пятый, пятый, пятый и шестой, что недалеко. И потом уже седьмой. Вот, вот, вот красиво вот так. Давайте так, мне нравится, мне нравится. Так вот. Красота давайте выбирайте одну из семи великолепных позиций это был знак или совпадение У -у -у. ну загадайте несколько знаков наверное в своей жизни может быть совпадение может вы не знаете как их трактовать и что-то допустим вот так то так то а вот на этой позиции вот так то так то можете в принципе несколько а не только один поэтому да Вас от работы прям гонит. Это, если что, в чате у нас тут пишут люди. Поэтому, если что, заходите на стриму, Заходите на стримы. Будем с вами общаться. Общаться. Договариваться. Спрашиваться. Всеми делами. Поэтому давайте. Здравствуйте, кто выбрал первый вариант. прям барабанная дробь у нас. Тройка жезлов. Это был знак или совпадение. По тройке жезлов я уже могу сразу сказать. Но давайте давайте немножечко еще... так. Это был знак или совпадение? Что-то одна какая-то печалька прям. Печалька на печалька, печалька на печальке. Ну да, это не было. Это Вот, вот здесь особо никаких-то знаков тут и нет. Тут совпадение чистейшей воды. То есть прям сразу по тройке жезлов. Тройка жезлов – это некий рост, это некое продолжение. То есть здесь такого стечения обстоятельств, что а вдруг а что-то, что-то, я здесь такого не вижу. Я бы больше бы склонялась к тому, что здесь больше совпадения. Старших арканов, которые для вас лично бы говорили, что это там знак свыше, не свыше, с -с -с -с, осада, срая, здесь я не вижу даже по правосудию. То есть семерку жезлов правосудия судья и Пашка этот, этот, мечей Давайте-ка мечей. Тут пятерка. Здесь и ничего такого. Здесь, здесь просто стечение некий, некоторых обстоятельств. Может, что-то разлилось. Может, что-то что убралось. Что-то не поменялось. Что-то опечалилось. Возможно, это событие связано с какой-то печалью, грустью. Какой-то невозможной ситуацией. Но при этом это совпадение. То есть, больше я бы сказала здесь так. Здесь ни, ни, никаких знаков особо нету Даже о колесо. О колесо. о девятка нет. Здесь, скорее всего, возможно, какие-то даже выдумки, какие-то догадки. Возможно, даже догадки насчет совпадений, какое оно, и почему, и к чему. Возможно, здесь есть какое-то некое рассуждение. Почему это совпадение было для меня? Возможно, человек не даже... Возможно, такие люди, что даже не делали ставки, на что это какой-то знак. Это больше стечение некоторых обстоятельств жизненных. Возможно, которые сопровождались какими-то глобальными... Возможно, печальными картами. Возможно, какой-то невозможностью. Но это какая-то все таки совпадение. И не более каких-то знаков я здесь особо не вижу. Но для кого-то надо что-то здесь ясненько уяснить в этом совпадении вот здесь я могла бы сказать так возможно здесь как просто стечение некоторых обстоятельств это это пошла вот зина пошла в магазин за куклы и маша пошла в магазин за кукла потому что детям куклы понадобились вот то же самое что я вначале там говорила Потому что там у какой-то Кати с, с, их вот, с, с их подъезда появилась новая кукла. И все пошли за куклой. Здесь больше стечения обстоятельств по нарастающей. Соответственно, и тройка жезлов. Тут мужчин у нас ждет море, погода и все дела. То есть здесь нету какого-то знака. Здесь тройка жезлов. Он уже сделал какие-то ставки. Он уже ожидает каких-то результатов, нежели чего-то чего там еще. Возможно, этот, возможно, это совпадение будет каким-то, возможно, либо было неожиданным, либо основано на печальности, либо из этого совпадения надо для себя, может быть, какие-то вынести некоторые уроки. То есть, возможно, не идти <связано> за пивом ночью. А то можете встретить бывшего пьяного мужика. Поэтому вот здесь вот, дорогие мои, возможно, здесь просто как какое-то нарушено некоторое правило для себя. Возможно, люди нарушили некоторые правила и пошли вот иначе. А что иначе, возможно, кому-то дали, дали по попке палкой, что нельзя, а лучше все по-нормальному делать. То есть, возможно, какое-то такое стечение обстоятельств. Ну, не то, что как наказание, но здесь, возможно, совпадение было связано с какими-то вещами, что преследовало какую-то цель вас чему-то, возможно, научить, либо самого себя, либо, не знаю, всей у нас великолепной вселенной вас, Поэтому здесь можно какие-то только для себя вынести выводы и какие-то уроки из этого совпадения. Ну, правда, если вы пошли вот ночью и пошел ваш бывший э, ночью, это не надо пухать просто по ночам. А вдруг какие-то маньяки у вас там бегают. Вот, дорогие мои, я не нагоняю страху, но здесь просто кому-то, возможно, просто по шапке либо надавали. Но такое сочетание очень негативных карт в начале я никак не могу не прокомментировать. Поэтому... Вот. Если совпадение у вас какое-то связано с какими-то положительными результатами и ожиданиями, я бы даже сказала, что это не ваша позиция, потому что здесь какой-то, возможно, негативный просто опыт в жизни, негативное что-то произошло, что кажется, что либо знак, либо совпадение. Больше я бы сказала, здесь как-то все вот на негативке построено. Возможно, был сам для вас как бы знак, Именно негативный. Либо как совпадение для кабуков. Но здесь я не, я не говорю, что это какой-то знак свыше, ни в коем разе. Здесь больше какие-то, возможно, домысла, возможно, какие-то страхи. Возможно, вы пошли туда, куда страшно, и туда, чего вы опасались. Дабы, дабы себя проверить, а, возможно, какую-то даже гордыню выявить. Поэтому, дорогие мои, здесь немножечко такого. Вот в негативчике. Все вижу, все вижу. Возможно либо знак связан с какой-то негативной ситуацией, либо с каким-то негативным опытом, с неприятным, который дал по шапке, что так-то нельзя делать, а вы пошли просто так. То есть также я не удивляюсь. Но здесь больше, конечно, негативный. И чему-то вы должны из этого научиться. Ну чему я думаю, здесь каждый для себя найдет что-то свое. Почему? Потому что я об этом еще раз спросила. <свят> то есть, не просто же зря, не зря иногда карты достают дополнительные каким-то картам. То есть, а чему научиться-то? А каждый научится сам, и каждый поймет для себя сам. У вас там сказано было под правосудию, у вас девятка жезлов и рафал. То это вот то же самое, что вот каждый сам поймет, а ты не лезь, девчонка. И вот здесь вот карты вот почему-то именно как-то мне так сказали. Нежели так выложили, что я так прочитала. Вот, а то сейчас, а сейчас пойдет, а ангелы наговорили. И не Ой, я знаю, у меня такие есть люди. Поэтому вот так вот легли карты, что вот да. Э, но, но здесь связано с негативом, это конкретно с каким-то депрессией, слезками, нехваткой. Возможно, это закрыта какая-то ситуация и ничего нельзя сделать, либо какой-то именно путь закрытости. Но здесь вот какой-то такой момент. То есть, это не знак, это, не, это, это, это совпадение, но здесь логическое какое-то. Возможно, то, чего должно научиться. От а, а чему должны вы просто чему-то подучиться, да. А, поэтому, Но ну каждый научится сам. Тут как-то бесполезно даже спрашивать, поэтому я, я же спрашивала. Все, я по второму разу уже как пластинку говорю. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас второй вариант? Так, э, это был знак или совпадение? Двойка чаш. Ну, давайте смотреть. Двойка чаш. Так. Вот, вот здесь уже интереснее. А вот здесь, наверное, не то, ни другое. А, а ведь, а ведь здесь-то и знак, либо совпадения были не совсем основаны на, на чем-то закрытом. Вы можете считать это знаком, можете считать это совпадением, как угодно, а вот здесь без разницы. Потому что то, что вы, возможно, загадали, либо то, что вы имеете в виду, возможно, вас подтолкнет либо по работе, либо к вашим мечтам, либо к вашей реализации или ваших желаний. Вот здесь, что знак, что совпадение здесь не важно. Здесь как некий толчок для того, чтобы вы что-то сделали. То есть. Без разницы, знак, либо это совпадение. Это как некий призыв для действий, призыв для того, чтобы вы исполняли надежды, мечты и желания. Вот здесь немножечко вот такое, это как армия. Это как армия, которая марш с утра, спичка зажженная, вы должны это сделать. То есть вот здесь как призыв больше. Что знак, что совпадение, как угодно. Но это призывает... Хотите, это больше, конечно же, похоже на... для некоторых людей как на знак. Но для особо, возможно, пессимистичных людей это будет как совпадение играть. Но здесь я бы сказала, что это больше побуждение каким-то определенным родом действием, э, то, что вы загадали, нежели какой-то прямо замак или совпадение. Вот здесь ни то, ни другое. Ха -ха. Интересно, интересно. Ха. Поэтому, дорогие мои, вы должны из этого, то, что вы загадали, либо с помощью этого что-то сделать, либо это показано... То есть этот был да давайте предположим это совпадение для некоторых, это совпадение дано для того, чтобы вы что-то сделали, либо совпадение. Кстати, может это как спровоцировано вами изначально, но вы, вы об этом не догадывались, как по восьмерке мечей, но возможно были какие-то предпосылки. Почему? Потому что тройка жезлов, тут жезлов у вас в принципе тут проигрывается, а просто у нас из простого ничего из воздуха тут не бывает. И тут жезлов у нас как раз-таки после тройки жезлов. То есть есть были какие-то возможно предпосылки к тому, чего вы загадали. То есть не просто так как какнуло вам это вот голубь на ваших... Вашу голову, возможно, с тем позывом, что денег у вас-то будет много, и у вас уверенности прибавилось для того, чтобы, что у вас денег-то много, то у меня будет денег много, значит, я могу что-то сделать. Это, возможно, с предпосылкой такой был, то есть знак больше ободряющий, позитивный, и при этом... Возможно, были какие-то предпосылки, еще раз говорю, а вы как бы это немножко не словили, не уловили и не поняли по восьмерке мечей. То есть вот здесь, как хотите, как угодно воспринимайте, хотите, по любовно вам это будет знаком, по-любовому для вас это будет просто совпадением. Но здесь имеется в виду больше к призыв к действиям, призыв к вашим мечтам, возможно... Обратите внимание на то, чего вы хотите и то, чего вы можете делать и делайте. то здесь больше какой-то такой момент, возможно, какой-то такой знак и был, в принципе. Но если он негативный, то не, не знаю, на правильном, либо не на правильном. У каждого, у каждого свой. Вот, вот здесь, что негативный, что позитивный знак сам по себе был для вас и вашей реакция. я не могу здесь читать, Но по восьмерке мечей могу только считать, что вы об этом как-то либо не догадывались, либо даже в расчет не брали. Возможно, просто знак, либо совпадение произошло внезапно. Вы не ожидали. Вы думали, а так, а произошло иначе. Но вот здесь вот я могу, могу только так сказать. Да. Призыв к действию Здесь надо действовать Да, И тут у нас и пустая карта Поэтому здесь надо что-то облагораживать, что-то действовать Возможно, это вот то же самое Когда, не знаю, пришла на теплицу, завял помидор Вдруг, вдруг, вот внезапно Нет э -э -э, Да, завял, значит надо поливать Возможно Каким-то действием вам этот знак Будет именно провоцировать но также я не могу сказать негативный либо позитивный, то есть нет такого полного понимания. Но этот знак либо был э, не, не то, что не случайным, внезапным больше. Вот больше внезапным, либо тот, который вы не предполагали, что он будет. Птичка кахнула на лицо, на лицо, вы не ожидали, вы вы смыли косметику, это не случайно, вы без косметики, вы великолепная женщина, что вы, не знали? Вот, возможно, такой момент, возможно, какое-то подталкивание, этот знак будет подталкивать вас на какие-то действия, либо уже это сделать. Что вы в этом, допустим, направлении, в этом направлении двигались. Тоже могу здесь сказать. Но это касаемо работы, реализации, возможно, какого-то материнства тоже. Почему бы, собственно, и нет. Но акцент на материнстве делать не буду. Ну, такое, такое. С восьмеркой Пентаклей! Возможно, обращание, обра, об, обратить внимание на какое-то свое здоровье, если в таком контексте, то это тоже, кстати, возможно. Но не все равно. Вот со звездой не могу сказать, что это прям прямая отсылка к здоровью. Нет, нет. Вот, короче, как-то так. Вот интересно, вот вторая позиция, а без разницы, без разницы, вы должны просто что-то делать после этого. Они просто стоят столбом и думают, что это какая-то дичь. Возможно, этот знак появился либо совпадение появилось просто очень сильно не случайно, и именно возможно определенные сутки, время, деньги, все дела, что-то что-то не случайно. Здесь просто на пустом месте здесь знак либо совпадение здесь без разницы. Вот если знак, то к чему? Знак и совпадения, к призыву к действию, к реализации себя, к реализации планов, желаний, возможностей, работы касаемо, вашей, вашей жизни, сдержать, возможно, как-то, дать себе движение к чему-то новому и к чему-то, возможно, неизведанному, Дать именно движение не начать, а дать движение. Тройка жезлов, тут жезлов звезда. Люблю вас. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал третий вариант? Пятерка мечей. Вот я тоже в шоке. А как? Это был знак ли совпадения. Пятерка мечей. Ну, давайте. Давайте. Вот здесь так же, наверное, как и со вторым вариантом. Но все равно. Знак ли совпадения. Немножечко вырисовывается картинка, то Картинка быца вырисовывается, но не особо и пробыть. то Так, что знак, что совпадение прям здесь как-то безразлично. Такое ощущение, как будто кто- то что-то либо не заметил либо кто-то от кого-то либо ушел либо кто-то от кого-то отвернулся либо от этого знака либо, либо в самом знаке был какой-то момент отворота поворота и до свидос то есть вот здесь больше какая-то закрытость какая-то не то что негатив не в этом дело. Может такое, конечно, быть, что человек что-то загадал, но это не является ни знаком, ни совпадением, а просто на ось, ну, тоже, кстати, тоже может быть. Ну, одна, ну, загадал, ну, так вот. Наотмотайся. То есть здесь больше какой-то такой момент. Так, знак совпадение. Да как бы здесь не воспринималось, это и не знак, а не совпадение, это вообще какое-то... у кого-то это была какая-то цикличность. Дорогие мои, вы меня, конечно, простите, а это у кого-то какая-то некая была цикличность и закономерность, а не знак, либо совпадение. Ну, отдельно. Просто спроси, а что это вообще тогда добыл? Я не вижу ни знака, я не вижу ни совпадения, вообще вижу какую-то закрытость. А зачем оно мне надо? Почему? Вроде, возможно, возможно какое-то действие было совершено и что-то загадано, что не имело значения в жизни вообще человека. Здесь и закономерность просто возможно чья-то закономерность в жизни и тому подобное вот здесь вот больше всего так колесница пятерка пентакли и э, э, э, и это императрица с императором. здесь какая-то цикличность возможно некий выбор то есть возможно здесь принимали участие возможно не только сам человек, кто загадал, возможно, какой-то мужчина. Либо сам мужчина, кто загадал. Поэтому вот здесь я бы сказала, что здесь возможно сплетение некоторых событий в жизни, что особо ни на что не повлияли. Либо повлияли, но больше, конечно, в негативном соответствии, но здесь даже вот... Нет, все равно не повлияло ни на что. Такой бестолковый, я бы сказала, немножечко вариант. Вы меня простите, но это, но это цикличность у кого-то. То есть это... это... Возможно, это спад, либо чьего-то настроение, либо, не знаю, это вот... Это то же самое, что вот пошли вы под окном, вы вытащили, вот, и а, разругались молодожена, она выгоняет его, и прям перед вами упала что-то там, там разбилось, да. А это потому, что у кого-то просто строение плохое, а вы под горячую руку попали. Вот здесь вот цикличность, вы, возможно, попали не в то место и не в то время, либо просто, как бы, либо загадали, конечно, совсем не то, что, что это вообще для вас какое-то вообще значение имеет. Но здесь очень можно даже сказать, это не то и не другое. Возможно, просто попадало в определенный контекст времени и жизни, который просто происходил у другого человека, либо связан был с другим человеком. То есть это вот Анночка разлила масло. Анночка разлила масло, и кто-то просто попал. И просто кто-то подскользнулся. И здесь все то же самое, потому что Анночка просто не выспалась и пошла в магазин. И как-то вот она криворукая просто с детства. Ничего не она. Она не хотела уметь, она не хотела учиться открывать. Она просто вот разлила и все. Вот, ну вот так. Это вот как вот так вот произошло. Это и еще плюс меня, конечно же, подстегнул тот момент, что пятерка мечей. Все-таки это как некий кризис, это как некая точка. Это как некая все-таки негативная больше точка, нежели какая-то там позитивная. Возможно, сам негативный опыт был, вот этот знак, либо совпадение, что вы там загадали. Либо это просто как стечение негативных обстоятельств у кого-то рядышком, нежели у вас. Возможно, здесь загадали кого-то, то есть чей-то другой знак. Негативный, да? Ну, тоже может быть. Но смотря для кого он негативный. Возможно, здесь загадали то, чего э, дергало как-то и-и-и-и-и-и-и-и-и. Но все равно это не знак и не совпадение. Это просто жизнь. Здесь у нас говорит в начале даже умеренность. Девятка мечей, восьмерка мечей. Здесь вот какая-то бесповоротная стечение обстоятельств. Но это не совпадение, это больше стечение самой жизни. Потому что она переливает вот эту всю воду и кубки. Это просто течение. Возможно, вы просто попали. Либо кто-то рядом попал, либо кого-то вы загадали, либо какой-то плохой знак, либо у кого-то с кем-то плохо случилось, но не с вами. Это тоже, кстати, может такое происходить. Может, плохой сон, все дела все-таки, у нас тут девятка мечей, может, какие-то беспокойные сны, либо сам, сам знак, либо вы такие беспокойные, что вы мне меня тут сидите и загадали. Поэтому здесь, скорее всего, вы не найдете того, чего вы хотели, наверное, все-таки, знак или совпадение, не найдете здесь. Это не знак и не совпадение, это просто жизнь, дорогие мои, это просто стечение обстоятельств, но совпадением это тоже я не могу сказать. Здесь, здесь есть точка какого-то отсчета, да, но это не десятка и не тут, здесь только пятерка. Это только половина пути, поэтому я и могу предположить это стечение каких-то обстоятельств, которые переплетены, возможно, просто с другими людьми, либо как-то, возможно, циклично. То есть это какая-то некая цикличность в вашей жизни и ничего более. Цикличность то же самое, что если вы загадали какой-то знак, и при этом этот знак случился, допустим, когда вы были в негативном настроении, потому что у вас, допустим, по МЭС, дорогие мои, а потому что с вас дергает, и вы вот загадали вот знак, а вы для себя это восприняли как некое ужас. Вот, это тоже, кстати, может быть. Это цикличность в вашем настроении, то, что вы это воспринимаете, допустим, вы слишком восприимчивый человек, и вы вот загадали для себя это. Это жизнь, детка. Вот это третий вариант. Поэтому, дорогие мои, ну здесь больше какой-то такой момент. А, больше, нежели что-то прям сверхъестественное. Так, давайте, у нас это так. Это, это, угу, угу. А, это четвертый. Сейчас, здравствуйте, мои четвертые варианты. Да, четвертый варианты, четверочка чаш. Знак или совпадение. А прикинь, ничего знаков не было ничего не является знаком но здесь я бы могла предположить какие-то добыл бы карты. ладно четверка чаш знак ли совпадение все-таки но четверка стагнация стабильность депрессия депрессуха не настроение так ладненько это было знак ли совпадения. Окей. сосать пососать пустая карта но ну, давайте рассуждать, давайте логически, логически подключая интуицию, все это будем рассуждать. Это был знак или совпадение? А -а -а -а. Это было то, на что надо обратить внимание, дорогие мои будь то для вас это являться знаком, либо совпадением, это надо, это, это то, понятно, понятно, понятно, на четверку чаш, взгляните, классика, кто в стриме, смотрите, у нас человек в негативке, он у нас сидит, поза закрыта, ничего не хочу, ничего не буду, отстань, не смотрит на кубок, но также, также можно сказать, что это был знак, да, Здесь больше, скорее всего, знак, но я бы сказала, это было то, на что надо просто обратить свое внимание. Возможно, ситуация, возможно, еще что-то, что стоило вашего внимания, на что надо посмотреть, чтобы двигаться дальше, либо улучшить свое положение, как в рекламе сказано. Если кто смотрит рекламу на YouTube, сказано да. Дорогие мои, здесь больше, скорее всего, к знаку относятся, но я бы все-таки сказала, что нету таких величественных тут карт, здесь пустая карта. Луны и Солнце одновременно, потому что Луна на этом и Солнце на этом просто, возможно, к чему надо было прислушаться, к чему надо было что-то понять, либо что-то принять, либо к чему-то, на что-то надо обратить просто свое внимание, надо взор свой просто на этот было, либо знак, либо как у, возможно, для некоторых по четверке чаш это совпадение, но это то. Что под собой, чтобы вам. Это то, на что надо обратить внимание. И все. Если для вас это является неким знаком, окей. Но здесь люди просто. Вот человечек, тут мужчина у нас изображен, он тут как-то вниз смотрит. Я не вижу, чтобы взгляд был как-то. Но он не может и не смотреть. Под таким углом изображения он не может и не смотреть. То есть в периферии человек все равно бы видел эту четверочку. Чаш, поэтому. Вот, короче, да Поэтому, дорогие мои, это То, на что надо обратить Внимание Просто, вот просто тупо А вот дальше сами рассуждайте Какого можно еще вопроса дать? Никакого Никакого, погнали далее Дорогие мои, больше без вопросов, правда Правда, никакого вопроса Здесь задавать-то не надо Просто это было некое то, на что Надо обратить свое Внимание И дальше уже у каждого Ситуация будет своя По пустой карте, поэтому дальше Смысла и толком мне честно честно говоря Смотреть нечего Правда, там идти надо дальше вот так, что... так что вот так, дорогие мои. Хотите смотреть, хотите обращать, не об... хотите не обращать. Не обращайте, ничего особо не убудет. Может просто какой-то, просто вы не то что не увидите, просто останется все как есть. Это тоже, почему бы собственно и нет. То просто, если вы не обратите на это внимание Все останется по-старому Либо все останется так, как есть Либо все останется Но ничего не потеряется То есть это вот, вот здесь вот, вот вы барин своей жизни, своей судьбы Поэтому вот здесь вот я я вот Сказала Все, дорогие мои, давайте Далее Так, здравствуйте, кто загадал У нас пятый вариант Солнце Солнце Убонца. Солнышко, ну давай Король чаш Восьмерка чаш Что у нас тут? Рыцари, жезл Ой, ну у нас тут люди на верблюде Конечно же, люди на верблюде А что знак? Что совпадение? Вот как-то вот, даже без разницы Дорогие мои так, знак или совпадение? Но я бы сказала, что у нас Солнце освещает все. Солнце освещает то, что Люба. И то, что нравится, и то, что хочется, и вообще позитивное. Хм. Если кто-то просто считает это совпадением, я не могу отрицать, что это совпадение. Кто считает это знаком, я также не могу отрицать. Возможно, в этом совпадении знаки были связаны много людей. Либо это было в поездке, либо это было связано с чьей-то любовью, либо какие-то любовные сферы, либо чьи-то отношения, либо вообще... А возможно, это вы кого-то просто встретили. Но вот здесь у каждого, я бы сказала, больше свое. То есть здесь больше от восприятия и от того от ваших эмоций больше зависит знак это либо совпадение честно вот здесь как и в другом варианте я прям вам не могу сказать во первых у нас здесь чаши: чаши жезлы тройки мечей восьмерки кубков обычно если э, в таких с такими эмоциями э, в картах и говорить вам, что это знак и не более. Здесь я не могу такое даже сказать и не могу сказать, что даже это все тупо совпадение. Это то, что как вы воспринимаете эту жизнь. То есть это то, что как вы это для себя воспри восприняли. Вот. Я бы больше бы я немного склонилась бы вот такая нейтральная позиция в этом раскладе. То, что вам показалось. Возможно, это вам на самом деле и показалось, и это является чистейшим совпадением. Это все зависит от вашего восприятия, дорогие мои. Здесь у нас король кубков, восьмерка кубков. Здесь у нас королева с рыцарем жезловой семерочкой чаш возможно это связано с чьей-то любовью, с, чьей с чьими-то отношениями, с чьими-то надеждами. Но это связано, возможно даже, э, не знаю, это то же самое, что вот бабушка купила кольцо, она была счастлива в браке, а я купила такой же, я счастлива в браке. Вот здесь тоже какой-то такой момент. Что вы для себя, как вы это воспринимаете, то это является для вас. Диктовать я вам здесь не вправе. То, что вы, то, что вы осветили для себя и то, что вы поняли. Вот это, я думаю, больше всего главное, нежели что я бы сказала, Сказала, что это полюбасу знак, это же солнце, старший аркан, все дела, это же не может быть совпадением. Понимаете, здесь только количество кубков, что обычно, когда в таких расстройствах, чтобы не говорили порой ребенку, когда он плачет, он это не воспринимает, главное тихо сговорить. Поэтому вот я тихо могу сказать, что это то, что вы воспринимаете, но не то, что говорят вам тут карты, и могут как-то диктовать какие-то условия. Вот здесь немножечко я такого момента. К чему? Окей, давайте просто вопрос к чему. К чему это? Вот к чему это? Возможно, у кого-то напасть, у кого-то горюшка, а возможно, у кого-то какое-то время времяпрепровождение с кем-то. К чему это? Просто вот к чему то, что вы вот это загадали? Это пожинание ваших плодов, даже если вы это даже и не делали, то есть это вот здесь, здесь также не, из пустоты ничего не бывает, но даже если вы не прилагали ни к чему-то руку, это, возможно, для некоторых будет являться неким шансом, победой, кстати, и для кого, возможно, кто-то не воспринимает это для себя, как вот этот знак, это как некий шанс как некое стечение обстоятельств. Возможно, у кого-то либо низкая самооценка, могу предположить, либо кто-то как-то не особо оптимистичен в этом знаке, либо совпадении. Возможно, для того, чтобы вы рассмотрели для себя перспективные моменты, которые дают вам некий праздник. Возможно, кто-то на празднике что-то случилось. уже могу сказать. Возможно, чтобы вы пожали плоды и, возможно, что-то начали заново. Возможно, как выбрались из своих собственных ограничений и какой-то скорлупки. Скорлупки, вот. Ну здесь для осознания каких-то возможностей и э, на этом мир не закончился, либо мир не стоит на месте. Э, возможно, таком. Это вот как клином не клином свет на этом человеке не сошелся. Это как клином вот это это не предел, это всего лишь этап. То есть вот здесь тоже может такой момент, смотря просто какой знак. Вот я могу, я предполагаю в каких моментах может это все идти. Это не этап, на чем либо зацикливаться. Это возможность, новый для кого-то просто тупо шанс для чего-то осязаемого. Поэтому, дорогие, а возможно это просто подталкивает на то, чтобы вы осознали, что надо что-то сделать и к чему-то идти, к чему-то стремиться. Здесь если вот так вот играть, то да. Поэтому больше к осознанию. Этот знак и свет клином не сошелся, Новые возможности и выйти из своих собственных ограничений. Возможно, это даст вам этот знак, это да, дал вам силы для того, чтобы вы выбрались из своих собственных ограничений и что-то осознали, что-то начали и, возможно, начали что-то делать. Вот здесь вот какой-то такой момент настал. Давайте, наверное, дальше. Здравствуйте, кто выбрал шестой вариант? Шестой вариант. Здравствуйте. Это был знак или совпадение? У нас тут мир. Конец, конец и начало одновременно. Ну, давайте... переоценка больше переоценка недооценка переоценка лежит нежели чем знак или совпадения это может казаться для людей большим великолепным знаком просто ни с того ни сего либо какое-то обстоятельство которое они не подразумевали либо не ожидали либо от чего отворачивались то есть возможно такое стечение обстоятельств здесь могли загадать но знак либо совпадения не совсем здесь особо логичные карты построены. Я бы сказала, больше, конечно же, как совпадение, но с привкусом, с тем, что вы должны что-то из этого как-то понять. Обязаны. Вот здесь немножечко даже скажу обязаны. Здесь очень сильно такие настораживающие карты, которые говорят о вашем понимании, осознании действительности. Немножечко я бы сказала как-то так. Возможно, этот знак либо совпадение, давайте пока, либо скажем, это был как некое зернышко для, для ваших рассуждений, ваших решений и ваших возможностей. Возможно, какая-то весточка, возможно, какие-то голуби, возможно, какие-то вещи, которые внезапно случились, а это вы знали даже к чему сами, причем не удивлюсь. То есть здесь больше как знак либо совпадения. Если рассматривать это немножечко со стороны не вашей, то я бы сказала совпадение истечение обстоятельств жизни. Если рассматривать, рассматривать более с с субъективно субъективная точка зрения, это которая вот ваша, которая ваша, которая неполноценная такая, которая такая единая, я просто забыла объективно-субъективно, вроде субъективно то для вас это является знаком. Но для вокруг вас это больше стечение обстоятельств и какой-то некий подыток, нежели какое-то совпадение, конечно. Вот здесь давайте так. Здесь больше не совпадение, здесь привкусом для вас знака, но, для возможно, для большинства, либо для жизни, либо для жизни вокруг вас, это просто с жизни. Необходимость. Это как цик... это как вариант цикличности и вариант жизни в одном флаконе. Но плюс для вас это является знаком. Вот здесь вот три три, три, три позиции в одной. Для вас это знак. В любом случае, как бы я тут даже не плясала, не говорила, ничего не делала. Возможно, вы его даже и поняли, вы его даже и в курсе были. Даже, возможно, предполагали, но не сильно, либо не хотели. Но это для вас является чисто знаком. И я к этому даже могу тупо не говорить ничего. Для вас это знак. Но для бытия, давайте так, немножко расширим, для бытия это совсем не знак, это просто стечение обстоятельств жизни, ее цикличность, взлеты и падения, это круг жизни, поэтому э, совпадение и э, какая-то некая цикличность, все в одном моменте, то есть, возможно, просто случилось что-то, что, вот, хоть убейте, возможно, вы об этом знаке знали, либо предполагали, либо отмахивались, вот здесь, есть. а возможно, с помощью этого, этого знака, ни с того ни всего сего, перевернул ваше сознание, ваш мир и ваше мнение. Возможно, что-то изменил, и вы сказали, вы думали одно, это вот как то же самое, когда в эпичных таких фильмах, ну что, нажимаем красную кнопку. А человек всегда нажимает красную кнопку, и он подумал и сказал, нет, мы не нажимаем красную кнопку, мы не начинаем там, допустим, какие-то сражения. То есть вот здесь немножко пересмотр взглядов. И поэтому я и говорю, что что бы я бы сказала, совпадение. Я не думаю, что для, это для вас совпадение. Для вас это большое значение имеет. Если тут вообще какую-то дичь загадали, ну я не удивляюсь. Поэтому даже если это маленькая, какая-то непонятная вкуснотень в вашей жизни вдруг появилась внезапно, внезапно, как-то неоткуда, здесь... Вы придаете этому значение, и на это я повлиять не могу. Я это все вижу. Тут башня, тут выкач мечей, тут Верховная жрица, четверка. Возможно, вы сами придаете ко всему большое значение. Но здесь знак он для вас. И как бы я ни сказала, я не преуменьшу и не преувеличу его значение. Возможно, если я преувеличу, только если вы не уверены в этом. Но здесь больше как стечение жизни, обстоятельств, все вместе, цикличность. Другие люди, другие жизни, другие события. Для вас это важно. Вот здесь самое главное – это как вы это все восприняли и что вы из этого поняли. И что вы из этого сделали, и какие жесты вы либо сделаете. То есть здесь важнее больше итог к вашего зерна, вот этого... Рассуждений, нежели что-то иначе. Даже мои слова. Поэтому вот здесь немножко пофилософствовали, да, немножечко так углубились, но здесь больше вот такая позиция, нежели что-то еще. Поэтому, поэтому сейчас потом почитаем. Все почитаем. Поэтому давайте дальше. Да. Давайте дальше. Последняя седьмая позиция девяточка Пентаклей. Ну да, а давайте, а давайте, а давайте. У меня уже есть предположение уже уже есть. Давайте, чтобы это если да, то, то выйдет, если нет, то не выйдет. То давай. Так, семерка жезлов. Падение или знак последний у нас вариант. Тоже, тоже большой вопрос. Дайте я подумаю. Здесь у нас король жезлов, королева чаш, семерка рыцарь, восьмерка и шестерка жезлов. Можно сказать, что здесь подразумевались либо другие люди, либо с помощью других людей обязательно знак случился. Это не природное стихийное бедствие. Это знак, либо знак произошел, либо случился от каких-то, возможно, механических действий, либо от действий, которые, в принципе, вам подвластны, либо те, по которым подвластно кому-то еще. Ну, типа, постучалась дверь, а вы не знали. А это всего лишь сосед к соседке, никак достучаться не могу. Ладно! Не об этом. Знак или совпадение? Здесь нет особых великолепных там значащих позиций. То есть старших аркан вообще даже и в помине нету. Возможно, как и в другом варианте, это некое стечение обстоятельств. Здесь, я бы сказала, может здесь, кстати, проигрываться как некое совпадение... Да, может. В одну сторону королева и король смотрят разных стихий. Может. Может. Это просто быть пересечением дорог, да. Но здесь какой-то знак, чтобы что-то значило. Я думаю, что если бы вы придавали большое значение, я бы это увидела. Возможно, это касаемо ваших чувств, ощущения либо других людей. Но то ли это не особо важно, то ли позиция тоже как вот. Больше я бы склонялась как совпадение, стечение. Но больше с девяткой пентаклей, я бы сказала, это больше отталкивается от того, чего вы имеете. То есть... Возможно, это стечение обстоятельств, к чему вы двигались, но, возможно, неосознанно. Здесь я могла бы вот только вот так сказать. Это неосознанное, возможно, какие-то либо... Ну, не то, чтобы действия были неосознанно, а, возможно, какое-то действие спровоцировало некий, давайте, знак, окей, Или знак, либо совпадение, что, в принципе... Это то же самое, что, вот, не знаю, это не с бухты-барахты... Это вот как я по той, на одной дороге иду, и у меня что-то встретилось. Это вот что-то из разряда такого. Но это не резкое стечение обстоятельств, даже по семерке. Это не мнение. Это больше к тому, чему, возможно, вы были, ну, не то что притянуты. Возможно, какая-то ситуация тут создалась только потому, что... Вы к этому располагали какими-то возможностями. Но это то же самое, что вот по одной и той же дороге что-то случилось. Это не какое-то сворачивание путей. Это не с бухты барахта. Это то, что вы имели. Я не думаю, что здесь какие-то знаки. Это больше на совпадение с течением перекрестное перехлынивание все дела то есть возможно связано просто с другими жизнями но это как больше конечно давайте как совпадение играет нежели как стечение возможно стечение обстоятельств вот здесь вот я бы сказала совпадение плюс течение обстоятельств вот с такими с такой примесью. ну по семерке жезлов я бы не сказала что здесь кто-то так ограждается в одну сторону может, внезапно, может, не ожидали, может, может какой то такое что-то случилось. Но это к тому, чему вы располагали. То есть вот здесь, ну, как же сказать-то, больше как совпадение, возможно, какое-то ваше, ваши какие-то предрассудки вас, не знаю, понесли куда-то в эту сторону, только потому что, я не знаю, вы ходили когда-то давно по этой стезе, вы ходили давно по этой дорожке. То есть вот здесь больше какой-то такой момент, то есть вы к этому были, к этому, не знаю, знаку, либо что, это просто не случилось, это не просто так, но это не знак. Нет, здесь особо знак Не попахивает, это как совпадение С обстоятельств. Все, То, к чему вы располагали То, чего вы имели Не знаю, это иметь деньги на бизнес На автобус и поехать на автобус Когда-то вы в автобусе были давно Но при этом просто бы деньги Хватило на автобус, а и на маршрутку же Хватало, и вы встретили кого-то там Вот здесь очень сильно похоже На какую-то такую степень Это, да, вот здесь больше короче как так то, чего вы располагали, то, чего вы сделали, либо то, что было сделано с вами, либо к вашу сторону, это больше имело то, что вы под собой это все, как бы, как сказать-то по-русски, вы к этому были расположены. То есть вот я бы сказала так, у вас были деньги, вы поехали туда. -то. Все. Ничего здесь более каких-то знаков нет. Просто здесь течение событий плюс совпадение. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Поэтому спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Всего вам самого наилучшего. Если что, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, заходите на стримы, становитесь спонсором, потому что спонсоры у нас тут могут дополнительно задавать вопросы на стриме по каким-либо позициям. Поэтому желаю вам всего самого лучшего и пока-пока.